привет тебе дружище зритель с тобой снова смерч и это у нас хайри опс командные бои режимчик все погнали с тобой постреляют сегодня блять тут кто с андохой топа нам вижу он блять с андохой далеко есть но далеко вон движение Пошл ты нахрен! Дядя. Ебать, идем их. Опа-опа, чуть меня не отыбали. Это где? Вот он. А как тебе вот так? Дядя. А, вот что то прокачиваем ствол. Вот Опочку поставил, уже вообще красиво играет. Еще один. А ч, может, отсюда не будем уходить, что-то какая-то точка такая зовая, о, блядь, с, крыша, я, крыша, крыша, не заметил. А О, привет. А что за нахрен-то? Откуда их тут так много-то? Блядь, прямо на базе бегают такие жирненькие, то посмотри что. Так, это наша респа. Нам надо идти туда теперь их гасить, что ли, получается. А так, да? А, вот давай подсюда, попрямо вот так. Оба-оба. О, здравствуйте. А здесь ещё движуха... Привет! А, блядь! Напугал меня! Как резко выскочил, ну ничего, ничего... Погиб я, бывает, бывает... Ну, пока тащим, тащим, тащим каточку! Ребята, ух, тащим! Оп-оп-оп! Ой-ой-ой, блядь! Там еще один по-моему, да, был? Да, сука, вот он! Еще бегут! Твари косорылые, блядь! Это наши, что ли? Или здесь, по-моему, топал еще чужачок один? Или меня показал? Ой, больно! Давай! Опа! Вот здесь, вон, он, он вижу! О, блядь, опытный тигренный сука! Пошли вдвоем крепить его. Чужая Ой, бля! Ой! Еще один! Еще один вышел! В коридор! Я его даже не видел, бог меня стрелял! Граната оглушила, я его не слышал просто. О! Опа, нормально! О, драйджин пил. Стой, собака! Куда ты там? Я тебя там видел. Снайпер, блядь! А чё ты думаешь, там с винтовкой крутой, что ли? Ой! Да пошел ты нахрен еще из-за угла, что Таркова на это накатался, захотел меня такой флик, куинки. Я тоже так умею, просто не хочу это делать. Здесь фликать как бы не резон. А он все время тут такой вот, стань такой я непобедимый, да снайпера непобедимый где они с какой стороны пруд это же их база да или нет я где-то короче несусь Несусь волосы назад а похера по низу пойдем вот то по это наши а что тут воу тут можно нихуя к вон сарае ходить ходить можно в каком сарае просто пиздец эй да ты чё, змей, стреляешь-то раньше времени? Я чё тут туда есть или готов! Оп. Делаем так. Не вижу никого. Не вижу его никого. Где? Готов! Да где какие вот твари-то есть? Бегают, нет. Полкарта оббежал, никого нахрен не вижу. Где, блядь, противники-то? Дядя, ты живой хоть какой-нибудь, дядя? Что здесь за происходит? <связывая> О, да какая-то их не оба запрытили. ой ой, ой, ой. меня тут кто-то, пушит! Пушат. А ты думаешь, заплываешь меня что ли? Хрен тебе собака серая. Там тебя другие пацаны поджимают. Нормально, ломим. Ооо. Есть, выдавили его. Выходим сюда. Начнемся, как психопаты. Давай их. Лангшот, блядь, собаки. Речь дали, ух. Но мука, блядь. Все тут сбежались такие. Чё, кого война? А где почему здесь-то никого я не вижу никогда? Вроде нычка такая, как бы толковая, да? Вот здесь. Свой. Нет чужой походу, блядь. Да? Нет, свой. Свой топ-топ. Вот уже. А там же играет, блядь, карман-то. Блядь, патроны кончились! А! А ч-то есть! Есть! А-а-а-а! Больно же, блядь, с писта. Ну, я первый в списочке. Нормально, 13 убить, 4 смерти. Нагибаем. Оба, отра, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Блядь, только что же здесь какого-то видео гаврика. Ладно, бед. Так, там-там сапер, снайпер-сапер. Так, значит, они вот сюда вот пушат, да, нас? А -а -а! прилетела снайпер откуда-то, это ладно. Кто-то обогнал меня на одну, на одну убийство, это кто такой, а? Кто это? Ой, что-то я понажимал, ребята. Кто-то по по подобогнал на одно убийство. Ладно. Рен с ним. Живи. Какой-то тоже броники барнишка со мной катает. Что-то вот здесь вот есть. Спали баму. мо! Ай! Пизды получил. Да Дов блядь. Дали пиздюлей мне больных. <звы> Что-то вот тут, тут вот, травма бам, блядь. Вот, травма бам, блядь, происходит постоянно. <звы> Ах ты, блядь, снайпер фликает. Вот нихуя себе, как прилетело! бачок такой шлеп меня, так там дроп прилетел. Где она, Лет. А, -а, -а, -а, а, друг друга? Да. Или нет, нет? Бля, не пугай сюда. Пак, все, сбрили. Так. Минус Минус один. Минус один. Там его. он шляпает. Шахалы. Чекаем. Снайпер. А -а -а! снайпер. Да, хороший снайпер. Работает точно. Только вышел на голову, получите. Это тогда Ты наступил. -то -то мы. Почему-то нас ебать начали. Мы ебали теперь нас ебут что ли? Это что такое, блядь? Ну где вы? Шакалио, я вот тут меня только что один, блядь, убил. О! О, не нормально, мы победили все равно. Ну, неплохая такая каточка. Так, выходим. Хм, а что-то у нас в инвентаре появились, да? О, так у нас три ящика есть, давай-ка вскроем. Ящики же здесь еще можно открывать. Хм, необычный прицел. Открываем. Еблэст. Yeah, Для пистолета глушачок хороший. Это отлично. Открываем. Давай заберем. Так, у нас еще с тобой день премиум. есть даже, да, два даже их нормально. Отлично. Так, хотел же я еще посмотреть, знаешь что? Что можно с джишкой сделать так а что стволы у нас еще еще открылись оу за 13 кассов можно купить себе ака 105 Что тут когда отлично это волыны выйдут в ход или пока с джишкой еще побегать калаш конечно пободрее будет САЭГА, МК-16 АУЭГ Не, пока не буду я покупать Пускай пооткрою еще ствол Отлично будет, что это у нас? Она а, можно Открыть, да, вот эти ящики Еще два забрать могу Получается так Нет, один только вот Еще ящичек, давай скоро. что нибудь Можно какой-нибудь скинчик Вывалится нам прикольный ну, перчаточки есть. Ну все, дружище, понравился видос, подписывайся на мой канал, ставь лайк, с тобой был Смерч, до скорых встреч, пока.